Может быть, севарение дерматит, да, так это воспаление кожи, вот, шелушение. Может быть, зимой особенно потливость, да, когда и шапки мы носим. Вот вчера у меня была пациентка, у нее аллергической реакция на сами шапки, кстати, да, то есть она их стала менять. Без шапки не чешется, а в шапке чешется. Может быть, действительно, вы плохо промываете еще кожу головы. Потому что сейчас в моде вот э, шампуни были какое-то время, мне кажется, пока еще они есть, но они, к сожалению, плохо пенятся, плохо промывают. И э, не всем они нужны. То есть раз, может быть, тогда в неделю, если вы пользуетесь биссульфатным, вам лучше дополнительно очищать э, кожу головы или шампунем для глубокого очищения или использовать маски-пилинги. Быстрые углеводы необходимо ограничить, если вы любите сладости, то, конечно, зуд, состав кожного сала может меняться и может вот такой зуд присоединяться. Стресс может вызывать зуд в том числе. То есть надо вот как бы посмотреть еще, да, вот какие-то факторы вот такие, наверное, оценить.